Мы сегодня будем обсуждать такую тему, как user generation content, пользовательский контент, который сегодня и в данных условиях для белорусских независимых медиа и имеет ну, очень большое значение, и это значение возрастает с каждым днем. Мы сегодня будем обсуждать с редакциями Еврорадио, Тодбай, его Онлайнер, то, как сегодня... Происходит работа с пользовательским контентом. Мы начнем с первого пункта. Я просто буду просить тогда вас рассказать, насколько возможно раскрыть эти данные, эти цифры. Как вы оцениваете? Как сейчас обстоят дела в ваших редакциях? По сравнению вообще с довыборным периодом, как много присылали вам раньше пользователи какого-то своего контента, как это изменилось с августом. Возможно, в последний месяц, когда белорусские медиа столкнулись уже с, с неприемлемыми в условиями работы, пользователи начали присылать еще больше контента. И, наверное, будем говорить также в этом блоке о том, кто эти люди. Это одни и те же повторяющиеся активные участники, либо это ну, какие-то каждый раз новые, вы их идентифицируете. Ну И чуть позже мы перейдем к вопросу о верификации. Я, наверное, буду без микрофона какие-то вопросы вам в подсказку бросать. Вот. И мы начнем, наверное, тогда с Анны. Я выгрузила цифры <смех> кое-какие. Ну, на самом деле, посчитать пользовательский контент очень сложно, потому что это ну, много всего на разных площадках, в разном виде. Вот я, наверное, скажу, где мы принимаем пользовательский контент. У нас есть не только Telegram, у нас есть еще Viber, Instagram, почта. На почту падают еще штуки, которые нам пишут через обратную связь, ну, через форму на сайте, и есть еще Viber, который у нас очень классно получилось развить. Там сейчас пишут. Ну, ведут вайбер живые люди, и читатели вступают в переписку с этими живыми людьми и тоже довольно много информации присылают. В общем, я все посчитала довольно оценочно, но в, ну, в день в среднем нам сейчас приходят вайбер около 100 сообщений, в инстаграм там в районе 200, наверное, ну это включая отметки и прям прямые сообщения. У нас есть такая штука как Angry Space, там э, это такой сервис, где объединены все сообщения, которые нам приходят в Facebook, в, э, ВКонтакте, в Одноклассники и в Твиттер. Вот эти четыре площадки, там в среднем э, по 50 сообщений в день и, внимание, Telegram, в среднем мы э, за последний месяц получили 1600 сообщений в, в сутки, но во время акций, во время каких-то ну, больших протестных мероприятий мы получаем гораздо больше. Ну, а в какие-то спокойные, скучные дни гораздо меньше. Конечно же, это гораздо больше, вообще весь этот вал информации, это гораздо больше, чем то, что было до августа. Например, ну, найти какие-то точные цифры за старые периоды ну, мне казалось очень сложно. Но у нас сейчас есть инструкция, как принимать обратную связь. И там эта инструкция в последний раз обновлялась в июле этого года. И там написано «вот Телеграм, туды сюда отвечать вот так». Вот я посмотрела, вчера нам в Телеграм написали 13 сообщений. Мы сейчас на эту инструкцию смотрим и, конечно, нервно хихикаем, потому что в Telegram ну, идет очень большой поток информации. Вот и все. Кто эти люди, насколько я их идентифицирую, большая часть переписок у нас ну единичная, просто человек вдруг что-то увидел, решил нам скинуть и больше мы с ним никогда не общаемся, но есть и постоянные читатели, которым вот нравимся конкретно мы, они постоянно нам написывают. Ну, на самом деле у меня такое довольно отрывочное восприятие, очень сложно, ну, такое большое количество людей запомнить. Ну, вот нескольких персонажей я запомнил. Например, у нас есть девушка, которая целыми днями мониторит районные чаты. И вот все, что она видит важно в районных чатах, она нам присылает. Очень нас спасает, потому что мы читать районные чаты так внимательно не можем. Вот есть читатель, который ходит на все акции и всегда неправильно считает. Например, он пишет, мимо меня проехало 300 велосипедистов. Ой, нет, 700. Присылает видео и там... 40 велосипедистов, вот. но он ходит на все акции, всегда пишет, тут тысяча человек, очень классный, очень его ценим, потому что он тоже, ну он повсюду и очень нам помогает, ну как минимум фотографирует и записывает видео. Еще уточняющий вопрос, вот как-то изменилось вообще состав редакции, сколько людей там до этого работало и как сейчас вы управляетесь? Смотрите, раньше, ну вот в июле э, у нас один человек отвечал за все, что нам присылают э, пользователи, Примерно в день выборов мы поняли, что мы, капец, не справляемся. Вот. И ну, вот первую, наверное, неделю, или две, или три у меня все смешалось, извините. В общем, первое время после выборов мы попросили примерно всех нам помогать, разгребать обратную связь. И нам очень повезло, у нас большая редакция, большая компания. Вот. И поэтому много-много людей подключались. У нас там были смены, какие-то пересменки, мы писали там для всех инструкции, была супер неквалифицированная рабочая сила. Вот, и все закончилось тем, что у нас сейчас два человека постоянно читают сообщения читателей, и еще несколько человек включаются время от времени. Например, во время акции у нас, наверное, три или четыре человека читают э, сообщения. Вот такие дела. Ну, когда закрыли, э, забанили, скажем так, нас, разным там с другими ресурсами, основаны наш сайт, NNBAI. И мы переходили с домена на домен, там полное количество с дзен у нас фактически не было сайта, потому что мы пока переносили со строго домена на новые, и так самое там была непэвность, что будет с новым, будет с новым банить, не будет банить. Кратче основным каналом коммуникации нашей стал телеграм, и разом с телеграмом стал супер важным наш телеграм бот. Покольки и она гарантирует анонимность людям, и туды можно, как бы, безопасно пересылать поведомления. Мы не можем отсечь, кто это, потому что там все факты, ну, практически все, и они ну, не дозволяют, как бы, открыть там свой там телефон, ежешествости. Все досылают поведомления анонимно, то бок мы переписываемся просто с нашими читачами, мы их, мы не ведаем, кто это, и, напевно, у теперьшней ситуации их это добра. Я, люди, чува, беспечно, и люди отчуивать себе обеспеченные тому нам в Валом-валом идут туда и поведомления. Коли у у ну вот теперь, например, будние дни, там, ну, больше за 100 приходит. Я сегодня испытала коллег, никто докладно не может сказать, кольки у нас не... Мы хотим отсочивать. Просто это все валится, валится, валится, и мы не с пыльным таким режиме разгребаем, Причем это переходит с рук в руки, потому что у нас нема человека, там немало особого человека, какие там сочистые только за ботом. И это от одного дежурного переходит до другого, от другого, до третьего, от третьего, от третьего до четвертого. И потом уже кто-то теперь там те, что-то важное ему не пропустить. Э, Это <laughs> такой коло, который ходит за руки и руки. Э, у дни протеста, там, ну по моим ожиданиям больше за 500 мы отыгрываем. Это докладно сотни, я не могу назвать конкретную лишь бале. Это сотни, сотни, сотни. Поведомления, просто что еще складаны, потому что человек может прислать там 40 фото с и они придут как 40 поведомлений, так. Поэтому тут снова же, как размежевать неверно, не как лечить. Это нас верми верми вельмі, вельмі ратуя. Что что изменилось у працы редакции? Это то, что, когда ранее дежурному веб-редакторам в первую очередь, требовалось заниматься сайтом, то теперь без особенных дежурных ведредакторов для телеграма просто не махчимо. То у нас стала працы ну, удвоя больше просто, потому что иначе не махчимо. По-другому инфогод стало невероятно больше. Тому и больше каналов, и больше инфо Тому загрузка, конечно, колоссальная, особливо для веб-редакторов, которые работают с поведомлениями, которые работают с там, формированием и отсочиванием новиновой стушки. Вельми складано. Но плюс учим, плюс а тем, что это абсолютно уникальная информация, которую мы не можем сдобыть, потому что мы не можем быть усюды. А наши читачи, они повсюль, и то, что не можем сделать мы даже на акциях, робят читачи, там, не знаю, фотоснимки и видео сверху, они присылают там тайм-лапсы, они сами там ставят камеру, записывают 30 хвилин, вот кольки идеи, идеи, идеи поток, после сами это все монтируется, доставляется нам готовый продукт, Экипу журналиста занял довольно шмат времени, потому что это требует 10 локаций, там, кропку занять, после это non-stop сдымать, после монтировать, накладывать еще музыку и после отправлять. а мы мы готовый продукт и а, за какие-то ничего от нас не просят мы просто им дякуем и выкрустовываем это поэтому это э, супер важно то что делают люди то что люди осведомляют что сегодня яны основная граница информации для медиа особенно в ситуации когда так репортеров стоп затримывают там э, некоторых э, навод перед акциями они не успевают занять пункт своей працы, а уже его забрали. Это, конечно, не для редакции «Катастрофа», и тому мы очень вельми, вельми дякуем нашим читателям, которые нас не кидают в этой тяжкой ситуации, а сами становятся для нас репортерами. Это очень важно, мы до этого закликаем. Я начну с того, что вообще UGC в экосистеме онлайнера всегда играл очень важную роль. Вот сейчас конкретно нужно четко вот разделять мирную повестку от протестной, потому что ну, это совсем вот принципиально разная и структура пользовательских сообщений и количество этих пользовательских сообщений. Если у нас вот, всегда ну, пользовались ну, большим спросом читательские истории, которые нам присылали, конкурсы они у нас в принципе и сейчас проводятся вот, о том, как там, допустим человек обустроил свой дом да это совершенно ну, принципиально отличается от того что связано с протестной тематикой потому что да таких сообщений мы получаем во все соцсети очень много а счет идет на сотни я к сожалению сейчас конкретными цифрами просто ну, ну не готов поделиться потому что наши ребята не занимались такими подсчетами просто. Они ориентируются на сотни сообщений ежедневно. а Из них ну, десятки мы точно берем в работу, каким-то образом обрабатываем, верифицируем, каждое сообщение проверяем доступными нам способами. Если у нас есть хоть малейшее сомнение в достоверности этих сообщений, мы, естественно, их ну, как бы в работу не берем, потому что ну, это чревато. Есть, есть какие-то люди, которые, естественно, Постоянно нам присылают и в чат-бот сообщения, и в социальные сети. Мы благодарим за это. Вот. И знаем каких-то уже ребят и сами у них просим. Вот у вас там есть какая-то хорошая локация вот в такой-то точке города. Вы там так прекрасно нам из окошка присылали видео. Можете поделиться и в этот раз. Парень говорит, ну да, конечно могу. Либо вы знаете, меня сегодня дома не будет. Я тут гуляю где-то неподалеку поэтому не получится, да, бывают такие, но ну вот всех естественно не упомнишь, поэтому очень много разных людей из разных точек и Минска и Беларуси присылают свои сообщения, тут даже немножко обижается, что вот у нас тут в маленьком городке, вот смотрите, вот тоже тут движуха какая-то, а вы не пишете, но понятное дело, что мы про все просто физически не напишем, потому что, ну, есть какие-то приоритеты, есть какие-то более масштабная акция, есть какие-то ну, очень локальные такие истории, которые, ну, увы, не находят отражения на сайте. Естественно, Telegram. Естественно, Telegram сейчас чат-бот это то место, куда просто вот вал и же даже не минутные, а секундные сообщения идет. Это и какие-то информационные сообщения, и просто пожелания читателей о том, как бы нам стоило писать, не о чем бы стоило, а как бы стоило. Таких сообщений очень много, мы стараемся на каждое сообщение как-то реагировать, благодарить, брать контент, если он заслуживает внимания и какой то ценность представляет из себя. Раньше до выборов, до вот начала всех протестов у нас ну, вот, занимались конкретные ребята, которые ну, ведут все наши соцсети. Обработка этих сообщений, но сейчас этим так или иначе занимается большая часть редакции, потому что, ну, если кто-то видит по своей теме сообщения, то есть пишет там в какой-то рабочий чат, я возьму, допустим, если это работа конкретно на какой-то акции, то ну, вот, несколько человек, они просто постоянно мониторят и уже между собой принимают решение, кто возьмет какую-то тему и займется ее обработкой, и верификацией. То есть ну, понятное дело, что даже вдвоем, втроем это сделать все нереально, поэтому как-то вот ну, толокой приходится в данном случае действовать. Спасибо. Я хочу передать слово Павлу. И, наверное, Павел, кроме того, что ты расскажешь, как обстоят дела на Еврорадио да, с, по сравнению с выборным периодом, и как сейчас организована у вас работа, как много вам присылают ваша аудитория контента, сразу ты, может быть, перейдешь на этап верификации, как вы с ней работаете. Ну, глядите, тут я не хочу повторяться, потому что у Еврорады так само, как и во всех, Телеграм вырос истотно за поствыборный час. У нас было 4,5 тысячи неделя коррестальников в Телеграме на 9-го а Теперь у нас 36 тысяч. Ну, и пропорционно узросла количество информации, которую мы просто Телеграм отримываем. Тое самое это десятки у будние дни, сотни у дней коли отбываются акции, поведомлению с некой информацией и фото и виды их и так далее. А, Тое самое ранее у нас конечно телеграммом займались наперши mm-щики и яны перекидывали у прационный чат то, что там знаходили, теперь туды а, у чат-бота абсолютно усе и у пошуках тем, и калі не справляются те, например, кто працюе на акции, как да им апрацаваць с ней ка вида там и так далі. Ну, табак тут вельмі падобная ситуация. хочу сказать что кожную акцию перед тым, хвилину за 10-15, до того, як знякае интернет, мы поспеваем у телеграм накероваць такое поведамлення, досылайте, калі ласка нам все, что бачите, важного, чуете, поспели сфотографовать, те на снаряды, те у просто записать. вось. и, ну, на это, натурально, после этого, отбывается такой сплеск активности. Потому что нужно людям, что мы есть, мы их допомога нам необходима, Восемь мы они ныпади с радостью отвлекаются. Часом отримливаем мы фотосдымки такой якости у Телеграм, что можно ну, на таким групповым фото с акцией разглядеть кожный тварь. Вось, и боюсь, а когда у силовиков есть так само такая техника и такие фото, как у наших слухачов, то э, питание идентификации людей, которые туда ходят, на жаль, э, вельми легкое. Вось. А что до проверки? Безумовно все проверяется. А, найперш, а, треба сказать, что мы завжды базуемся на том, что бачать наши журналисты. А, Наста сказала, что а, журналисты не могут быть паусюль. это правда. Но ну, а журналисты, которые работают на акции, они ведают, что отбывается там-те-там. А, Кали а, у Телеграм нам пишут, что некого закидали светло-шумовыми гранатами. Целком махчыма, что это не светло-шумовые гранаты, а стрелы с травматичного пистолета, да, светло-шумовыми патронами. Складано вельми гэта высветлить без того, как журналист, який там был, не распавел, якой гучности стрелы, якой яркости выбухи, вспышки он чул и бачил. Да, то бок, все ж таки все грунтуется вот на такой проверке. Ну и э, далее, звычайная журналистская праца, факт-чек, проверка того, что досылают. Наприклад, учора был такой момент, э, нам дослали у Телеграм. Дельня у Пеуни на человек распавядал, э, что Макс Хорошен, э, вот, якого сбили подчас э, затрымання, гэта э, сын Прокопьева. Все ж теперь разразумело? вот за что? Да, его сбили. Ну, коли начинаешь проверять эту информацию, одразу робится ясно, что не, все ж таки, за что сбили Макса, так, по раннейшему, не разразумело. Вось, абсолютно звычайный э, життёвый процесс, э, идея фактчек. Не скажу, да речь, что мы не помыляемся, на жаль, так само бывает, что нам досылают информацию вельмі подобную до да правды, мы ее крутим, вертим с разных боков и выращиваем поставить. Про Прас... ну, калі мы Я ставим уже в свою стужку. Информация начинает проверяться читачами, яких на шмат больше, чем журналистов Еврорады. И вот из этой читачи в легкую находят доказы того, что ўсё ж таки ўсё было не так, крыху не так, крыху не там и так далее, и так далее. Ну, тады, доводится признавать свою помилку, уносить коррективы и выбачаться. И может, тогда уже, дайкали ласка, какие продукты вы робите? вы не смешиваете с вашим редакционным контентом, а ли это некие особные рубрики придумляются, что вы робите? Или просто в Телеграме постите как контент? Ну мы калі это контент от слушателей, от читателей. Мы, конечно, даем под постами им за фото, те за видео, которые они дослали. В принципе, можно так э, поглядеть, какая э, доля контента э, UGC, а какая э, все ж таки авторская у Еврорады, ну довольно велика UGC, или вот так его можно адреснить. На самрычни, которые наши, мы с Усими размовляем, у кого мы берем контент, и некоторые просят указать их авторство, меня это радует, потому что, ну, добра, что люди не боятся, Вось, что я не хочу, чтобы под их фото с было подписано их имя, ну, не глядя на то, что они их анонимно досылают про с телеграм нам, Вось. ну и, конечно, когда человек так себе поводить, это крыху полегчает проверку. Вось, когда человек готов своим именем расписаться за то, что он засылает. Ну, это значит, что все, таки он некой отказанности за собой отчувает и несе. А так, конечно, эта телеграмная анонимность, она все-таки людей крыху разбешивает, и она развязывает руки у тем лику и тем людям. Я уверен, что такие есть и таких шмат, и мы так само отрываем от их сообщений, какие імкнуться посадить журналистов лужану до да, примусить их что-нибудь написать распавюить какие-нибудь фейк про поведомление от себе вось. ну а пасля гэты факт афишовать Вось. Ну и одна из головных наших, конечно, мотиваций это не потрапить на такое. Не, мы никак не адрозниваем Телеграм-контент от иншого контента. На сайт у нас трапляє не все, что мы публикуем у Телеграме, але, когда оно на сайт, яно там, ну, идти как обычная новина. Ну, Но, то бок редакторы новинов они работают с этой информацией, как и с любой іншої. Дякую. И мы, наверное, тогда переходим к этому же блоку. Да, я попрошу ответить наших редакторов, как вы верифицируете контент, какого плана медийный продукт у вас получается и отличается ли он, если отличается в телеграм-каналах и на сайтах. А, ну, <coughs> мы с верификацией обычно делаем что? Если нам текстом, например, люди что-то пишут, то мы с большой критикой к этому обычно относимся, потому что люди, как Паша, Паша сказал, могут что-то неправильно понять, что-то перепутать или даже намеренно соврать. Но э, часто, если что-то вот прямо сейчас произошло, сразу появляются и фото, и видео. И если есть фото и видео, и на них ну, все довольно понятно, то мы обычно долго не паримся, в милицию не звоним, потому что она с нами так себе общается. Вот Сразу просто ну, публикуем в соцсети, и у нас онлайн и сейчас ежедневные на сайте. Ну То есть, например, вот… Последнее, что было, это, наверное, такого шокирующего и быстрого. Это, что в понедельник применили вот там что-то, что взрывающееся на марше пенсионеров. Вот. мы не разбирались, что там как, какого вида. Мы просто поставили вот спецсредство, вот бабахает с одного ракурса, вот с другого, а потом уже через, наверное, 10 или 15 минут у нас появилась своя съемка от репортеров, еще более ужасная и пугающая, и мы ей дополнили эту информацию. У меня есть ужасная история про верификацию, просто чудовищная, со вторника. Во вторник в районных чатах был флешмоб, и все решили публиковать то, чего не было, чтобы сбить силовиков с толку, чтобы они специально приезжали в районы, одетые в тяжелые костюмы и уставали. И я так понимаю, часть людей в чатах это не очень поняла. Или решила нас разыграть? Или решила всех разыграть? Короче, я не поняла, в каком количестве, но нам прислали видео того, чего не было. Точнее, того, что было, но в другой день. В том числе это было перекрытие дороги на Ангарской. Вот Мы поверили, мы вообще не привыкли к тому, что читатели нас обманывают, потому что ну, обычно, если есть фото и видео, мы спрашиваем, где и когда это снято. И обычно, если человек что-то где-то там услышал, он как-то сливается с вопроса. А если, ну вот это его видео, он говорит, это снято, там в 21:35, вот по такому-то адресу. Ну и обычно мы верим. Но ну, тут нас обманули, вот прямо обманули, обманули. Мы это опубликовали. Вот потом несколько там человек 5 нам написали, мол, этого не было, <laughs> это шутка, это у нас чат такой, шутников сегодня. Вот мы удалили это сообщение, извинились. Потом оказалось, что. Чат Ангарской был завален фальшивыми блокировками дороги, но при этом на Ангарской проходила реальная блокировка дороги, и люди, которые реально блокировали дорогу, ужасно обиделись на то, что мы удалили фальшивую блокировку дороги. В общем, всю среду весь чат Ангарской проклинал фальшивый ресурс Тутбай, который написал, что Ангарской, на Ангарской не было блокировки, когда она была. О боже. В общем, с тех пор я не очень верю пользовательским видео, кажется. И… Ну, кажется, вот прямо на этой неделе мы будем просить у читателей еще больше информации о том, где и когда сняты их прекрасные видосы. И, вот. Или просить исходные данные файлов. Вот некоторые телефоны, они показывают исходные данные, вот это вот мы прямо без вопросов верим. Вот. Какой продукт? Ну, в общем… У нас все довольно просто. У нас на Тутбай идут ежедневные онлайн Это такая гигантская статья, которая бесконечно обновляется. Вот мы все оперативное ставим в онлайны, и это же идет там в наши соцсети. И иногда пользовательский контент становится поводом для каких-то отдельных статей. Иногда бывает, что что-то становится сначала в онлайн, а потом появляется отдельной новостью. Вот. Ну короче, пользовательский контент повсюду, и мы, ну я не могу сказать, что как-то сильно его Отличаем, отделяем от э, журналистского, ну, то есть бывает реально, что читатели успевают какую-то оперативку нам прислать быстрее, чем наши журналисты, это все окей, мы все миксуем, и в итоге получается быстро и выразительно. Ну Про верификацию, так, трошку? Вельми важно, что мои коллеги сказали, что так, коллеги идет текстовое поведомление, то мы практически за всюду просим дослать фото потому что просто текст без фото мы не верим ему. Коли есть фото это и так. Коли нет, то мы откладаем, давайте почекаем пока будет что-то подтверждено. коллеги это поведомление, где сгадываются конкретные там, люди, которых учимся обвиняют, то, конечно, это... Гэта... Ну, когда мы разумеем, что в принципе это может быть история, то тогда это делится журналистами, которые копаются и ищут информацию правда неправда потому что все, что сейчас течет у чиновников, там силовиков, те еще кого-то, и наши нивы уже так само сейчас переследуется аккурат э, за, за каждым этого. Тамо мы вельми-вельми осторожно вельми до этого ставимся и стараемся максимально все это проверять и просто так никого не учим не и николе не обвиновачиваем. И вогуля не обвиновачиваем, а, звычайно, рассказываем разные пункты гледжения на некую ситуацию. А что я еще вельми классно працую, вот я просто открыла у себя в чате, э, коли поведомляют читачи про некую проблему, и ты еще не разумеешь, важно, не важно, требует браться, не требует браться, вот, например, нам пришло поведомление, что были проблемы с проходжением мытных процедур, что там черга огромная, пришло раница у некий день, после про один пришло другое поведомление такое ж, и тогда я уже поставила у э, чат нашей Нивы, что вот некольки читачи у нашей Нивы поведомили про то, что от ранницы назираются проблемы с проходжением этих процедур, комментарии наших отчетача, и когда вам что с тебя дома про это, напишите в наш чат-бот. И тут человек, практически одразу, человек 7 написало, причем абсолютно вот одно и же написали с экспертными такой оценкой, это было зразумело, что в принципе люди пишут одно и то же, пишут абсолютно разные люди, одночасово, ясно было, что информация это докладная, что вот с утра не работает национально автоматизированная система электронного декларирования, там и потлумачили, что легли сервера. Мы это все поставили, все Всё. В принципе, журналисты уже не требует, потому что написали люди, которые в этой теме разбираются, которые по своих там, каналах это высветили, потому что, очевидно, официальных комментаров можно читать где-нибудь и ничего не дочекаться у не ку, тому потому э, это так сама вельми классно портсую, когда мы учимся неупевненные, але э, ми рокуем, что худче за все так и есть, то мы не пишем, что это докладно так, а что вот пришло такое поведомление, ці вам что-то про гэта вядомаць, это есть, что это там правда, дошлите нам информацию, фото что что стежче, и тогда чрезвычайно адгукаются активизуются там, альбо правда, альбо неправда. Мы так проверяли, например, атаки на, э, на что там были атаки у нас опошнее Ой, боже, на податковые, по-моему. Э, и так само писали читачи. Но бывает такое, что вот с этими податками, там так 50% у писали, что так, с доступом проблемы, другая половина писала, что никаких проблем у него нет, не дурите голову. Критей, ну, так само питание, у кого есть проблемы, у кого не проблемы, что там не заразумела, а так и не а так, и пока не заявился официальный комментар самой службы. Э, ну, вот это основное. Але вельми классно, что шмат истории всплывает тут, про которые мы не ведали. И там то, что сам ты на врате накопаешь, просто приходят такие полные истории. Бывает, что люди пишут там початок истории, просто 5 дней, а вот у нас теперь уже вот так вот эта история развилась, там с какими нибудь жилевыми комплексами, там, какие с этими со стягами ЖКГ воюют, да? люди просто вот так вот отсочивают своих истории досылаясь нам, что вот я вам писал, а зараз у меня не протяг, напишите, калиласка еще и вось про гэта. Естественно, сейчас мы столкнулись со множеством сложностей в работе, необусловленной и тем, что ну, непонятно, как журналистам в принципе работать на акциях и непонятно, как журналистам успевать на все места событий, потому что многие из них а разворачиваются где-то в районах города и местах, ну, куда ты рискуешь доехать, когда уже все закончится. Поэтому очень многое зависит от очевидцев этих событий. И, естественно, этот такой же источник информации, как и любой другой. Но если, естественно, журналист что-то увидит своими глазами, то он с большей долей вероятности обладает критическим мышлением в стрессовой ситуации, которой не обладает читатель, поэтому он что-то может додумать, что-то может неправильно понять, и что-то переиначить. Поэтому, когда мы получаем какое-то сообщение и сомневаемся в его, ну, в его достоверности, мы пытаемся проверить, ну, хотя бы ну, всеми доступными нам способами, либо найти еще где-то такую же информацию, подтверждающую это, получить в каких-то ну, компетентных или не очень компетентных органах комментарий. Если мы этого комментария не получаем по объективным причинам от нас независящим мы как, ну, если это действительно что-то важное и очень оперативное, можем дать информацию по словам, допустим, очевидцев, при этом добавив, что мы пытаемся получить сейчас комментарий в компетентных органах, как только он появится, мы его публикуем и потом уже публикуем этот комментарий или его подобие. Вот. Еще одна очень важная роль, еще одна очень важная вещь, про которую стоит сказать и про которую ну, вот коллеги еще пока не говорили, это видео и фото, которые начинают жизнь своей жизнью. Когда ватермарки появляются, исчезают, потом появляются на них новые, и ты уже не можешь понять природу этого видео и просто тупо подписать источник. У нас было такое с видео ребят с Еврорадио, с этой голливудской историей про такси. Вот, когда мы просто увидели в паблике это видео без watermark, поставили его, нам написал Паша, говорит, ребят, это наше видео, мы извинились, естественно, подписали источник, взяли это же видео с watermark, вот, Ну и стараемся всегда так подписать, поступать, но, естественно, иногда понять природу какого-то видео вообще невозможно, потому что оно пережило уже столько инкарнаций, что от первоисточника там не усталось уже вообще практически ничего. Хотя казалось бы, это видео, это документальное уже свидетельство чего-то, но и оно сейчас уже может как-то видоизменяться. Ну, естественно, пытаемся всеми возможными доступными журналисту способами проверять а, всю информацию, которая нам поступает. Но ну, вот. ну, при этом, как повторюсь, мы не, не как-то дистанцируем вот этот вот контент да, от остального контента. Мы вот, вот, мол, сделали вот это мы, а вот это вот читатели. Это немножко другого сорта, да, как бы контент. Но нет. А читатель это такой же, ну это считайте наш стрингер, да, то есть человек, который нам очень помогает в работе. Если он просит подписать себя, мы его подписываем. Если он просит сохранить его анонимность, мы сохраняем его анонимность. Все как, все как всегда. Первым, чем ты протягнешь, я прокомментую крыху то, что сказал Александр. Мне сдается, что паблик, чая с малиновым вареньем, научился вельми талиновито стирать логотипы с видосов. Я не ведаю, как их это это отрывается, какую нейросетку подключают до этого, какие у них навыки фотошопа, и дизайна 80-го левела, но, когда я побачу видос с таксистом без логотипа, я просто обалдел. Да? Вот было, а вот нема. Як бы, такое не может быть, сдается, а вот можно. Ну, але, респект коллегам, усим, усе поменяли видос на оригинальный, Вось. так что тут ну, это классно. 8. Ну и на этом я развитаюсь с вами, бо сижу дома с температурой и пойду, короче, лежать под колду. Ну а мы будем протягивать, Наста, ты так, хотела, я хотела задать. Просто что очень важная штука про про то, позначать или не позначать карастальнический контент своим логотипом. И коли, наприклад, да, протестных часов, это было такое, что, ну, типа, наш фотограф там робить якосные сдымки, там, вот, там, все, там, виды все, там, смонтованные, то у часа выборов и после выборчего, вот, гэтага коллапсу, э, теперь уже не важно, як, а важно, что. И, э, коли ты не позначаешь, что гэта представит твоя аудитория, это будет жить своим житием, это будет аудитория них, это будет аудитория чая с малиновым вареньем, там Англия, Нью-Джерси, неважно, потому что у всех этот контент, и он громадско значный, и вельми добро, что его шерить. Там наши коллеги, это классно, так повинно быть, потому что есть речи, какие які... просто про все повинны ведать. Теперь уже не делятся вот это мое, а вот это не твое, вот это, Колева, давайте не будем репостить, а вот это можете репостить. Бог теперь у весь контент практически, он громадскозначный, и очень классно, что есть такая, такое разумение, ну, мне здается, по медами, да, что у кожного там могут быть разные истории, а ли аудитории разных медиа должна про это ведать. Поэтому по значению этого контента своим логотипом, это классно. Потому что это ну, означает, что это вот читачи конкретно этого там, зауважили, дослали, сделали, А это читачи этого Али все это громадсказначное и важное. И вот я просто узгадываю, у была ситуация с этим э, митингом за батик. И так само там все пошли фотографы, и наш фотограф там суперклассные сделки наробила там, верим шмат виды и все. А после читачи онлайнера, дослали фотка сверху. Ну, там бачно, что... Ну, Кали, там митинги не собираются там сотни тысяч дороги все заняты а там ну як кучка людей и это вельмі так ну показало и на контрасте время показывая да ну как это выглядая коли мы проновываем про и не митинги и это так самаяель такая разынка которая додала разумения масштабу всего денег Это очень классно. И только, только читачи анлайнера анлайнера дослали гэты с дымок. Больше ни у кого гэтага фото не было, и по всему пошло то фото, злого типа анлайнера. И классно. Диакуй, Настя, что ты дадала. и я хотела э, еще сказать, что на П, но мне так подается. Поправьте меня, не погодитесь, эти типа, погодитесь Вот эта ситуация, як, про которую ты рассказала, зараз про того читателя, который дослал только онлайнеру. Э, на самом деле, что есть и читатели, которые дослают только наши ниве, только тут бай, там э, некое есть подделение, не веду такая своя своя аудитория. Ты э, вы Отчуваете, что неек вы можете мотивировать своих аудиторий? Цих это не потребно сегодня. Цих это просто ну, люди робят, потому что, как ты кажешь, это нельзя не робить. ну Мне кажется, что в нынешней ситуации излишний какой-то эгоизм, он, ну, в принципе, ни к чему, потому что многие читатели, они присылают фото и Тутбаю, и нашей и онлайнеру. А вот. Они просто дублируют эти сообщения во все возможные чат-боты, чтобы это растиражировалось как можно масштабнее. Да? Вот. Поэтому ну, здесь такой, э, э, сохранять монополию на контент в таких условиях, когда все становятся очевидцами, когда э, сотни тысяч человек наблюдают за этим не у экранов своих э, там, гаджетов, а вот прям... Вот, вот они очевидцами становятся. И это не какой-то вот прям э, эксклюзив, который ты вот э, утаишь и скажешь, ага, это только у нас. Да нет, все видели своими глазами, посмотрите. Поэтому, ну, в, в какой в этом смысл? Да, нет, вот смотри, в том плане, что можете, э, мог, может ли каждый из медиа, например, дополнительно мотивировать, э, вдохновить, то есть вы, наверное, просто вот даже можете подписать имя, да, то есть это уже какая-то, может быть, для кого-то это тоже мотивация. Может, вы что-то еще используете для этого, либо нет. Ну, это в первую очередь вопрос личных предпочтений человека. Кому-то больше нравится онлайнер, кому-то тутбай, кому-то наша Нива. Дополнительная мотивация, ну, это ну, благодарность читателю, потому что ну как я, я не вижу каких-то других способов это сделать. Наверное, могу Ничего не, не дарим читателям, никак не можем им заплатить. Но вообще мы, ну как я и мои сотрудники, надеюсь, стараемся как-то по-человечески с ними общаться, потому что ну, мы уже довольно давно используем чат-бот, и мы от него даже отказались. И мы завели аккаунт Тутбая в, те, в Телеграме. И ну, это мотивирует более человеческую человеческий диалог какой-то вести, потому что в чат-боте там был просто ответ, и у человека было ощущение, что он с роботом общается. А в аккаунте там всегда чуть-чуть по-разному человек ответит, где-то с ошибкой. И тут читатель видит, что вот живой человек. И ну, если у человека какая-то боль, если мы ему не можем помочь, то ну, ну, иногда мы можем дать какой-то совет, вот, дать там, контакт правозащитников, там украли у кого-то близкого. Мы этого близкого не найдем, но вот мы знаем, куда там посоветовать человеку обратиться. Ну, то есть, мне кажется, человеческое общение это тоже важно. Ну, и на самом деле людей мотивирует присылать то, что их фотки и видео публикуют, поэтому мы стараемся не проходить мимо. Да, вот эта верми классная штука шмат досылают иель важно все таки это публиковать так может быть не особными постами или подборками потому что тогда человек разумеет что он это не в пустоту робит я хочу отразу попросить пробощения у всех что у не вы которые досылают и не оттрымливается отказу просто потому что у нас мало рук и много поведомлений потому тому чат боте мы отказываем реально не усим это катастрофа Но мы не можем пробачить мы люди <laughs> не не не, не досканалы вот тому хотелось подказывать всем отказываем мы не усим Сказываем только, коли нам треба удокладнение по некой ситуации, причем это не разгорнутая там, например, там, а який час, а какое место а где, а что, ну, тубок, да, вот без вот этого добрый день, без всего, без всего, просто, коли это реально идея онлайн а по час акции, там сидеть, например, один дежурный редактор, а там два, это просто идея на разрыв, потому что на одном телефоне тебе телефонует там корреспондент, на ты эту куча бота на третье ты мониторишь там сайта что там отбывается Короче, просто выбух мозга отбывается и ты не можешь просто физично отказывать людям там просто некие банальные одокладнения с плюсом это то что например после акций нам часто досылают реально профессийные классные фотосдымки человек вот ходил, сдымал, после сел, напевно опрацевал, потому что реально прям вау, кадры, классно, вот не бы фотограф их доробил, и я тогда, да, избираю подборку. во я пытаюсь можно поставить тене, там, подписывать авторство тени можем мы ставить логотип ця не можем ставить логотып. Вот и дякую, что дослали, и там и комплименты, и все на свете. И я помню что вот недавно мне это очень отказало, что, э, о, класс, типа, вам подобается, тогда, может быть, я могу еще вам досылать, но с тем, что типа могу я вам досылать, <laughs> боже, конечно, <laughs> конечно, досылайте, и это время позитивно. Тому классно, что люди вот так готовы, сама, ах, верно, деля информывания читачоу то есть им нравится быть просто с авторами, им нравится вместе делать медийный продукт и рассказывать о том, что происходит. Да, и про мотивацию еще, наверное, ну, важно нагадывать, просто, что, когда вас досылаете в наш чат-бот, у нас, например, замоцывание практически весь час висит поведомление, что вот это наш чат-бот, шлите поведомление сюда, и просто потому, что так само человек складано ждать, где, куда и что досылать, когда ты ранее ничего не досылал. Наполею, немало такой штучки просто. Тому, и это раз, а два, это перед акциями, ну, по-моему, все коллеги нагадывают, потому что я во всех бачу, каля ласка досылайте сюда, и так само мы теперь практикуем просить людей открывать интернет, альбо там делиться интернетом, каля журналист просить, потому что это так само вельми важно, и это так само саудел человека утворение информационных ресурсов сегодня. Навод просто открыть Wi-Fi. Я хотела сказать, что перед тем, как вот, начинался наш... «Наша медиакухня». Да, я прочитала один интересный очень текст на «Медиаборще» Андрея Бабарикина. И э, там интересно, что э, он пишет, что идеальный журналистский проект будущего. У нас будущее, кстати, наступило, я поняла. Ну, кроме одного пункта. Оказывается, что это небольшой коллектив авторов. Но у нас редакции небольшие, да, белорусские, которые делают вместе с сообществом Здравствуйте. Контент в бою до удобных форматов. Единственное, что там есть еще пункт на деньги сообщества этого. Вот. Но я думаю, что, наверное, это будет следующий пункт нашего будущего, который наступил. Вот. Поэтому настолько э, вот это вот ощущение солидарности общей и солидарности аудитории с медиа сегодня сильно, что, конечно, пользовательский контент, это уже не просто пользовательский контент до августовского периода. Конечно, сейчас… Э, действительно все журналисты но ну, я рада была сегодня услышать то что у наших спикеров в редакциях, которые сегодня к нам пришли, не было на самом деле разницы между тем, что, у нас, что мы читаем в Telegram, что мы читаем на сайтах. То есть ваше отношение к верификации, к стандартам, оно одинаково, оно остается одним и тем же. Это было интересно узнать. Спасибо вам за это.